Всем привет! Вы на канале Белая Рысь. Патриарх Кирилл попросил не доверять слухам о богатстве священников. Поехали! Глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл заявил, что священнослужители пытаются опорочить, в том числе распространяя слухи об их богатстве, так как они говорят правду, неприятную сильным мира сего. Об этом говорится в размещенном на сайте РПЦ обращении Патриарха после литургии в храме Пророка Божия Илии в Обыдинском переулке в Москве. Когда вы читаете самые ужасные вещи о Патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что даже капли правды там обычно не бывает звал патриарх верующих. Он пояснил, что церковь сегодня не боится говорить Божию правду, неприятную сильным мира сего. По словам патриарха, если бы священники остановились, то и вся критика в их адрес сразу бы исчезла, и их носили бы на руках. Если священников сегодня на руках не носят, то, по мнению патриарха, это доказывает, что они продолжают тихо нести людям божественную правду. Патриарх выразил надежду, что так и будет продолжаться и в дальнейшем. Какие же слухи распространяют эти неблагодарные пособники дьявола? А вот например, наверное, мало кто знает, что фамилия патриарха Кирилла Гундяев, яхту и дачу обнаружили у него уже довольно давно и подавали бумаги на разбирательство. Но вот что-то как отдыхал он там, так и отдыхает. Яхта стоит почти 500 тысяч евро, судно небольшое, но выглядит солидно. Неплохие такие деньги, правда? Однажды в интернет просочились фотографии, где Гундяев отдыхает на этой яхте. Стоит его яхта в Геленджике не случайно, после морских он заходит в свою дачу и продолжает отдых там. Кстати, эту дачу можно смело называть дворцом, площадь дома более 3000 квадратных метров, вот так нужно Богу служить. На участке расположен сад, есть фонтанчики, короче все по красоте. Вспомните, как умирал Иисус, он был беден. Гундяев из окошка своей черноморской дачи передает ему привет. Стоимость этого добра будет близиться к миллиарду рублей. Прямо на набережной Гундяев прикупил себе квартирку, да и не какую-нибудь там, а пятикомнатную. Вид из окон квартир прямо на Кремль и храм Христа Спасителя. Дом считается элитным. Стоимость квартир в нем разнится, но измеряется она в сотнях миллионов рублей. На удивление, свою причастность к данной квартире патриарх не отрицает. Он говорит, что там живут две его родственницы. Ну ладно, порадуемся за родственницей. Передвигается Гундяев на автомобиле марки Майба. Как все знают, эта фирма делает безумно дорогие машины. Ну что ж мы придираемся, патриарх может себе позволить. Его авто всего-навсего сопровождает машина ФСО. И это странно, ведь ФСО не имеет никакого отношения к РПЦ. На руке Гундяев иногда носит часы компании Bridget Classic стоимостью 30 тысяч евро. Наручные часы этой марки также надевал Владимир Путин и жена Медведева. Светлана Медведева. Вот такие слухи распространяют эти безбожники. Ролики я сейчас делаю короткие, стараюсь донести самую суть новости и делаю их часто, два, иногда три раза в день. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и выбирайте пункт «Все». Только в этом случае вам придет оповещение о новом ролике. Спасибо за лайк ролику и за несколько комментариев. А пока все. С вами был канал Белая Рысь. Пока.